Приветствую, мои любимые! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для близнецов. А начну я с маленького анонса приглашения. Я приглашаю вас 1 апреля на нашу встречу, где я дам полный детальный энерговибрационный гороскоп на апрель месяц. По каждому знаку зодиака, а также еще дам расшифровку на каждый год рождения для тех, кто рожден в год быка, дракона, кота и так далее, и так далее. То есть вы получите детальные рекомендации, из которых вы сможете составить план действий для улучшения вашей судьбы. Итак, встреча состоится 1 апреля, ссылка на участие под этим видео на нашем канале в YouTube. А сейчас прогноз. Близнецов на этой неделе ожидает много приятных поездок, контактов, знакомств. Ожидайте хороших новостей от знакомых, от друзей, от родственников, в общем, от всех, кто вас окружает. Также возможна случайная встреча с человеком из вашего прошлого, с которым вас раньше связывали дружеские отношения. Такая встреча может привести к возобновлению дружеских связей. Успешно проходит у вас учеба любая, в вузах, повышение квалификации, все-все-все, что касается обучения. Возможно, импровизированные приглашения на дружеские вечеринки без какого-либо плана, которые принесут вам яркие, приятные впечатления. Также не исключено знакомство с новыми друзьями и короткие влюбленности со свободными отношениями. Наиболее проблематичной темой недели может стать нарушение планов с необходимостью выплачивать долги. Это не лучшее время для финансовых заимствований и рискованных инвестиций, имейте, пожалуйста, в виду. А также будьте осторожны при перемещениях, а, вероятны падения, травмы, ушибы. Что же у вас на любовном фронте, дорогие мои близнецы, на этой неделе? А вот влюбленным близнецам на этой неделе не стоит относиться к судьбе своих отношений пассивно. Возможно, они нуждаются в очередной перезагрузке. Пора спуститься с небес на землю и мыслить практичнее. Не стоит прибегать к радикальным методам. Самые экологичные способы поддержания гармонии в паре – это дружба и постоянный контакт. А в случае ссоры – Помириться поможет фактор неожиданности. Также вас могут э, свести друзья. А вечером 26 марта или 27 марта хорошо бы устроить романтическую встречу в оригинальном месте. Удачи вам на любовном фронте! А теперь гороскоп карьеры и финансов на эту неделю. Uh, успешная аналитическая работа с информационными потоками является типичной для близнецов на этой неделе. Вы сможете сделать правильные выводы из полученных сведений и примите взвешенные решения. Будьте осмотрительнее при проведении финансовых операций. Вам могут предложить варианты для инвестиций, к которым следует отнестись с большой долей скептицизма. Ваши деловые планы могут потерпеть неожиданные изменения из-за проблем с финансированием. Например, может произойти критическая задержка с поступлением денег на ваш банковский счет. Ну что, мои родные, вот такова будет неделя для вас, для близнецов. И, конечно же, я напоминаю, что я приглашаю вас 1 апреля на встречу «Гороскоп. Прогноз на апрель месяц», где я дам детальные рекомендации для всех. И, как обычно, вы почерпнете очень много полезного. А встреча состоится 1 апреля. Более детальная информация по ссылке, которая находится под этим видео на нашем канале в YouTube. И, конечно же, свою благодарность вы всегда можете выразить количеством лайков, репостов и комментариев под этим видео. Нам всегда приятно ваше мнение, и оно для нас очень важно. И, конечно же, мои любимые, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в числе первых, кто узнает о выходе нового полезного видео. А с вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз. Обещайте стать еще более счастливыми и до новых встреч, мои родные. Пока-пока!